Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала. Доброго всем дня, вечера. У кого что? Сегодня видео самоделка, посвященная стойке. Вот такой для дрели, купленной небезызвестном Леруа Мерлени в магазине. Думаю, у многих такие есть, у кого руки растут из правильных мест. вот Приобрел я себе такую не так давно. Но она благополучно развалилась даже не отслужив и года. Значит, сама стойка, не знаю, куда она пойдет или не пойдет. А вот держатель хочу пустить в дело. Вот, хочу сделать такую приспособу, чтобы можно было дрель просто вот зажимать в тисках здесь. И сюда зажимать дрель в отверстие. И спокойненько что-то обрабатывать, обтачивать. Вот. Значит, как это все будет реализовано. Есть у меня уголки алюминиевые. Отпилил я их по длине чуть больше, чем длина вот этих сторон Ну и, собственно говоря, хочу их приделать Приклепать сейчас вот так вот с одной стороны Вот так вот с другой стороны Получится ну, что-то типа вот такого Снизу приклепаю 3 миллиметровый лист алюминия и к этому листу сделаю тоже уголочки, но только уже в обратную сторону, чтобы они были вот так вот вместе. Вот таким вот образом. И, собственно, вот за это вот, за этот уступ, за этот изгиб уголка все будет зажиматься в тиски. Насчет крепости не знаю, как получится и устойчивости. Но, во всяком случае, попробовать стоит. Сейчас засверлю отверстие в уголке здесь и заклепаю. Отмеряем 5 сантиметров. Ну, это так, чтобы просто они с двух сторон были одинаковые. Отмечаем. Вторую делаем. То же самое также. 5 сантиметров. они у нас просто потом вот так вот вставляем ровно отверстия ну, давайте наверное сделаем штучки 3 на глазок вот так вот накерниваем засверливаемся На другом уголке отверстия будут немножко по-другому расположены, потому как здесь у нас идет такая вот планка, которая служила для поднятия опускания. Здесь ручка была. Поэтому сверлиться будем вот на этом уровне и сюда уже вклепывать заклепочки. Так, сначала разбираемся с данной штукой. Готово. Вот. Уголки были приклеены на самоклейку, на двусторонний скотч, поэтому он остался, до конца не отодрал я его. Так, теперь мы размечаем ответное отверстие. также накерниваем и сверлим так, здесь мы накерниваем будем уже наверное вот так киски один старые сломанные уже переломанные надо менять тоже купленные в том же самом магазине что и стойка для дрели цена невелика, но и качество соразмерно на цене. Вот они накерненные, сейчас будем засверливать. Поехали! Так, одна сторона готова. Даже нету заусенцев. Сейчас будем размечать вторую сторону. Продолжаем разговор. постараюсь все снять одним рублем без склейка спецэффектов если получится если конечно не подведет меня телефон в очередной раз сверлим Переносим сюда. Да, немножко не так я положил, но теперь все ровненько. Черный маркер на черном фоне, конечно, смотрится не очень, но видно. Накерниваем, сверлим. пожестче вот это вот стальная пластина сверлится подольше вот они наши отверстия готовы сейчас здесь приберемся с пылесосим и будем клепать постольку поскольку особо ровность мне здесь не важна ну, клепаем на скорую руку на глаз теми заклепками которые есть длинные других у меня сейчас в наличии к сожалению нет Всё делаем на весу в руках вторая третья сейчас будет точно так же приклепана и то же самое с другой стороны затем продолжим вот так выглядит держатель с приклепанными уголками он уже нормально может стоять на плоскости как то так осталось вырезать сюда лист алюминия тоже его приклепать по всей плоскости и заклепать сюда два уголка может быть кстати все это сделаю одновременно если получится размечаем лист алюминия по моему двухмиллиметровый вырезаем и приклепываем Отпилили пластиночку разметили и накернили Шесть отверстий Такс. какой противный звук переворот. Готово. Зинкуем и продолжаем. Вернем и сверлим. Или сверлим. Продолжаем разговор. Весело. Так, а здесь у нас попал на другую заклевку. Вот дурачок. Не посмотрел. Готово. Погнали. Ну и так далее. Одно отверстие пришлось пересверлить. Попал в заклепку. Ну, не беда. Все, полисуем. Снимаем фасочки. Вот такая фигня получилась. Осталось нам, если хватит зарядки до да снять, а то телефон опять не начал мозги канифолить. Приклепать вот таким вот образом. Два уголка. Один с этой стороны, один с этой. После чего всю эту конструкцию... Можно будет смело зажимать в тиски, сюда ставить дрель. Ну и заниматься разными, разными непотребствами. Сниму теперь с этой стороны. Вот так оно будет все смотреться. Два уголка. Сейчас я их с той стороны отмечу, отпилю, приклепаю сюда. Ну и между собой, вот здесь вот по краям в двух местах соединю. В принципе, конструкция будет готова. Если не сядет телефон, обязательно покажу тест если же сядет то на всякий случай спасибо за внимание всем тест уже увидите в следующем видео которое подсниму завтра оставайтесь на канале подписывайтесь ставьте лайки или дизлайки задавайте вопросы ну шаловливые ручки свистит.